Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе. Упрощенным порядком также могут воспользоваться дееспособные лица без гражданства старше 18 лет, имевшие гражданство СССР, Проживавшие или проживающие в странах, которые ранее входили в состав СССР и не получившие гражданство этих стран, состоящие не менее года в браке с гражданином России, состоящие в браке с гражданином России и имеющие общих детей, имеющие хотя бы одного родителя с российским гражданством и проживающего на территории России, граждане Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и признанные носителями русского языка. Соответствующие поправки в Федеральный закон о гражданстве России Госдума одобрила 17 апреля. В этот же день законопроект был одобрен Советом Федерации. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.